Всем привет, вы на канале Тыквка ТВ и сегодня я снимаю проект Мама, купи мне пони, давайте начинать! Где кто? Ай, больно Вася, хватит кричать. Да не опоздала я в школу. Сегодня каникул. Ой, глупый кот. Да, все, все хороший, хороший. Поспать нельзя до 12. Так, какой сегодня день? А, сегодня вторник. Да, сегодня вторник. Ох, я бы еще поспала. А ты меня тут будешь. Сколько времени-то? На планшете посмотрю. Ой, на этом. Ноутбуки у меня ноутбук спрятан, от кота. А то кот загрызёт мой ноутбук. Так, сейчас... Ты издеваешься? Сейчас 8.30? Я еще поспать хотела. Плохая киса. Ох, мои поняшки, что-то вы уже старенькие, я хочу все новые пони. Ой, мама, иди сюда, мам, да, дочь. что ты кричишь, и что ты так рано встала? А ты что не спишь? Вообще-то я стираю белье. Ладно, мам, поехали сегодня торговый торговый центр. Это зачем? А, да, я хотела тебе новый портфель купить, да. Давай. А в какой? А я сейчас в интернете посмотрю. Ага, ты, наверное, понял, смотреть в интернете. Нет, я найду идеальный торговый центр с самыми лучшими, да прекрасными портфелями. Ладно. Завтракать ты будешь? Нет, я там поем. В кафешке. Ах, хорошо. Вася проснулся. Ты что, разбудил Васю? Что? Да кто кого разбудил? Не верю тебе. Бедного Васю разбудила. Мяу, мяу. Да! Подный кот. Кто еще кого разбудил? В 8 часов начал орать, и мне еще вставать надо. Чего ты говоришь? Ничего, ничего. Пойду посмотрю. Портфели наилучшие. Вася, а мы с тобой на кухню пойдем? Пойдем? Мяу. Ладно, дочь, через час это... Одевайся. Хорошо, мам. Нет, ты ж смотри, какие коты развелись. Вообще предатели. Так, так. О, вот, нашла. Так, торговый центр. Ой, это какой-то новый. О, там есть редкая Луна. Там есть Принцесса Луна. Ура, ура, ура, я себе куплю. Ой, дай посмотри. Там есть портфели. Да, есть портфели. Там большой сантимент игрушек всяких вещей. А, там нориси ультра ультра редкий. Вау, мама, я нашла, я нашла. Доченька, что ты так кричишь, что ты так кричишь? Мы посмотри планшет его и в этом ноутбуке. Тут есть самый ультра редкий пони. Не та страничка. Пик. Ой, красивые портфели, очень модные. Ладно, поехали. О, нам как раз недолго ехать. Ура! Я еду в магазин. Я еду в магазин. А там так много пони. Ой, это, наверное, большой сантимент. Эй, ты готова? Сейчас я одену бантик. Я тебя жду. Ой, мамочка, все, я отец Пошли в машину. Я уже хочу себе новый портфель, новый самый новейший портфель. Да я себе поняшу, хочу какой портфель еще. Ладно, сейчас пойдем, пойдем. Так, доченька, пошли в машинку. А ты ничего не взяла типа вещей? Да не, сейчас залезем. Сейчас секундочку. Так, дочь, ну что, давай музыку послушаем. Что это, мама? Мама, выключи! Мама! Ладно, давай другую что ли. На лучший день заходил вчера. Это хорошая песня. Это лень. Проводная утро. Она пришла. А -а -а. Так, все. Так, все. А, выходим. Да, выходим. Так, ой, ой, ой, стой, стой. Не могу выйти. Так, выходим. Ой. У меня крылья вот большие, мам. Я это знаю. Так, все. Заходим э, в торговый центр. Пошли. О, какой маленький торговый центр. Здравствуйте, я очень рада вас видеть а, в торговом центре принцесса Луна и а, принцесса Ой, Как вас там зовут? Я забыла принцесса. Вы что, не знаете мое имя? Ну блин, ну как обычно. Лил меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Блин, я забыла, как меня зовут. Не будьте у меня все в порядке. Я здесь хорошо чувствую. Напишите мне в комментариях, как меня зовут. Я забыла. Как меня зовут -то? Как меня зовут? Мам, как меня зовут? Я сама забыла. Так, ладно, это не важно. Так, у вас тут хороший ассентимент всяких этих портфелей. Самый наилучший, ваше величество. Ладно, я пойду портфель посмотрю какой -то. Да мне любого цвета. Я пошла пони смотреть. Что? Пони, пони. А -а -а. Поняша, поняшь. А -а -а! Что? Что? Но, но мне, мне обещали... Нет, мне обещали. Большой ассортимент. Игрушек нет. А ну дайте пройти. Не толкайтесь, мадам. Да блин, ну конечно тут есть луна. Но... Ну, почему тут такой маленький ассортимент? Я хотела уже подругам говорить, чтобы они сюда ехали. А тут вообще маленький ассортимент игрушек. Ну, блин. Вот. Дочь, я тебе уже выбрала портфель. Вот он. Пойду тебе одежку э, это, подберу. Ну, блин, ну, мам, ну, все, какой маленький ассортимент игрушек. Да, схудненько тут как-то. Ну, ладно. Я пойду возьму там еще что-нибудь э, тебе и себе. Иди, иди, ну блин, ну, ладно, пойду пока что-нибудь другое возьму, э -э, подождите-ка, тут две пони передевашки, ну Луну я хотел брать, она вообще вроде по скидке, тысячу э -э, рублей она вроде по скидке, ну и радите возьму, хотя у меня есть, у меня только большая, если возьму вот эту, две передевашки, хотя, блин, я не знаю кого взять, мне нравится ради миниатюрная фигурка, но у меня большая Рарити. Это Доктор Хоффс, у меня он есть. А сейчас пойду коситься, спрошу, может есть доставка какая новая. Здравствуйте. Здравствуйте, принцесса. Э, я забыл, как вас зовут. Да не важно уже. Так, у вас будет доставка пони ну, в ближайшее время, ну прямо сейчас? Ну что-нибудь типа доставки? Эм, Вообще-то нет. Ну когда у вас будет доставка пони? У вас же написано большой ассантимент. Простите, у нас на разбой какой-то. Что? Только это! И все! И все. Ну вы посмотрите, там в есть пони и мэджики. Мэджики. Как маджики Или Мэджики. Или пони. Ну вот один Magic какой-то. Это фаер. Огонь. А это что такое? А, это как это ведьмочки. Это водяная какая-то ведьмочка, что ли? Как его зовут? Забыла. Фили, это Фили. Можешь одну Филиагу взять? О, кстати, хорошее название. Филиага. Ладно, Фили возьму. А сколько Фили стоит? О, кстати, недорого. Возьму себе Фили лучше. Ну, я не знаю. Мама, посоветуй мне. Дочь, ну что тебе посоветовать? Видишь, вот я на вещи взяла. Тебе твой ободок, мне корону. Вот, смотри. Ой. Вот, вот, все. Что тебе посоветовать-то? Взять очередную М -м уж извини ерунду. В смысле, ерунда? Сейчас очень модно, мама лето пони. Мама, это не ерунда это крутые игрушки. Игрушки и крутые. Сейчас круто подбирать дочь одежду, а не какие-то там пони. Ладно, посоветую. Тут какая тебе нравится, вот и всех пони. Не, ну мне симпатично вот это вот пони. Но оно у меня уже есть. Ой, да. Ну и эту возьми, что ли. Я не знаю. Возьми вообще одну дочь. Мы пришли за одной пони. Ты же сама сказала, ты одну какую-то маленькую хотела взять. Это большая. И сколько она вообще стоит? Я не знаю, тысячу вроде. Ладно, пойдем на кассу со своей темпони пони. Кстати, я еще взяла тебе расческу. Ой, ладно, мама. Ну я то хотела себе что-нибудь такое поновину, как бы. Потому что я в магазине видел какие-то ультра-новые или редкие, я не помню, поняш, я хотела себе такую взять. Значит, ты вечно себе что-то хочешь взять. Вот всегда. Ладно, возьми вот эту, вот как ее зовут, Рарити, и все, пусть у тебя будет повтор. Не знаю. Ладно, возьму ради. хотя нет. А. Нет, нет, я Доктор Хоффза возьму, наверное. Мне вообще уже никого не хочу. Ладно, тогда давай пошли на кассу. Мне надо взять вот эту вот прекрасную э, указку обязательно. А я хочу взять вот такую... Вот такую нет. Нет, вот эту вот юбочку. И расческу, и вот эту штучку. О, мам, пойдем, мы в очереди как раз будем стоять. Что будем в очереди? Дочь, я не хочу в очереди стоять. Из-за тебя... Мы будем в очередь стоять Пока мы твоих пони выбирали и советовались Хочу тебе взять эм, Тебе взять какой-нибудь О, это для тебя наряд Или для меня Ладно, я возьму вот это Ай. Так, дочь, двигай наши вещи Так Так И ладно, возьми эту понь Хотя я не знаю, сколько она стоит я, Если она будет дорого, стоит, я тебе не разрешу купить Ну мама да, Ну мама я тебе зашл лишь какую-нибудь маджику купить, нужно какого-нибудь другого. Так, здравствуйте. Вам пакетик нужен, не нужен? Эм, давайте пакетик, не давайте. Хорошо, вздык. Ой, я уже это пробила. Извините, про простите. Бздрик. Так, все. Вот ваш пакетик. А! Во! Вот смятанки, немножко смятый. Так, вот ваш пакет идеальный. Все, до свидания. А оплатить! Простите, вот вам. Сколько он там? 250. Вот, держите. Да, все правильно. Задачи не надо. Так, все, до свидания, до свидания. Следующий. Мне, пожалуйста, просто одну указку. И пакет мне не нужен. Вот моя указка, все. Мне больше пакета не нужно никакого. Хорошо. А, 50 рублей вот, держите. Сейчас Спасибо за покупку Заходите к нам еще обязательно зайду Потом только А вам что мне пакет нужен будет Значит Пробейте мне вот это все Хорошо бздик. Бздык, бздык. Пип -пип -пип -пип -пип -пип. О, у вас скидка 50% Ой, 20% Тогда сколько с меня? А с вас ровно 100 рублей Вот, держите все, спасибо за покупку. До свидания, до свидания. Так, здравствуйте, вам пакет нужен? Пакету, Да, знаете, давайте нам пакет, а что, я не откажусь от пакета. Так, только начало проверить, сколько вот этот пони стоит. Хорошо. Пип-пип. Так, ваша пони стоит эм, 5 тысяч. Сколько она стоит? Подождите, это я? Да, это вы. Я до 5 тысяч? Что я дорогая по вашему ну мама но это же принцесса доча возьми немецкий какой-нибудь подешевле пони ты знаешь что все твои четыре пони стоит как одна вот это пони блин без ну блин все поставь и возьми другую ладно возьму мисс... -ки. миссис кейк миссис кейк стоит а, 250. 250 500 рублей хотя бы это. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. С вас всего две тысячи. Сколько, мама? Две тысячи. Те же сказали. Ой, две тысячи. Ладно, ладно. Стойте, женщина. Вы мне пакет не одолжили. Вот, держите. Я пакетик забыла взять. Ничего. Ухожу, я ухожу. Так, вам, значит, пакетик два. Как раз у нас два. Осталось забирать их. Вам, эм, э, за то, что вы взяли э, э, портфель, э, вам скидка пакеты бесплатно. Нормально, только пакеты бесплатно. Так, сейчас. <свистые> О, все. Так, сейчас мы туда все положим, вы не бойтесь. Так, это сюда уложим. Вот это сюда. И это сюда. А, дочь, не будешь платить, если у тебя платье? Ну, немножко скомкуется. Не буду. Так. Ну, остальное... Ой. Чуть. Камера не упала. Ой. Да. Блин. Ну, ладно, портфель ты сама понесешь. Что? То. Как какого там на крыло надо... Да, на крыло и неси. Ай, глупый портфель. Что? Ничего. Так, вот, держите, сколько с Все, вот, до свидания. До свидания. А, -а, а я падаю. Вот, до свидания. Эх, ладно, мама, пошли в машину. У, -у, у поехали. Всем пока. Вы были на канале Тыквы Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. До свидания!